Здравствуйте, мои дорогие ученики! Мы начинаем очередной видео-урок, посвященный зоологии. Сегодня я хотел бы вам рассказать о таких удивительных существах, как млекопитающие. Итак, пройдемте. Пройдемте в одно место. Я вам покажу нашего первого представителя этого царства. Итак, гималайский медведь, которого также называют черным или белогрудым медведем, распространен достаточно широко и встречается нередко, хотя некоторые его подвиды занесены в красную книгу. Мы закончили с этим представителем и переходим к следующим. Сразу же сейчас вы можете наблюдать группу милых зайчиков представителей отрада зайцаобразных. Заяц Беляк, млекопитающая, представитель семейства Зайцевых, широко распространены на севере Евразии. <таспорка> Кажется, все пошло совсем не по плану наших милых зайчиков. Что скажешь? Природа беспощадна. А сейчас давайте познакомимся со следующими живыми существами. Замечательные бабочки, которые к теме нашего урока, к сожалению, не имеют никакого отношения, но все же нельзя игнорировать их красоту. И вполне обыденное явление для дикой природы полевая мышь кормит петуха. Запишите свои конспекты. Завораживающее зрелище. О, оператор! Смотрите, смотрите самое распространенное в мире животное тузик гонится за белкой. Нам предстоит увидеть очень напряженную погоню. Возможно, она закончится очень скоро. Да. Да, так и есть. Итак, дорогие ребята, мы сегодня познакомились с целой кучей животных, и не только. Но, к сожалению, пришла пора прощаться. Так, скажем, продолжим в следующий раз. Итак, до новых встреч.